Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот эту вот нашумевшую шапку из интернета, она везде-везде уже бегает, ходит. В общем, две я связала. Вязать мы будем вот эту вот из Ализы Суперлана Тик. А пробную я вязала из этой пряжи, которую которая у меня из обзора я заказала из Китая. И вы знаете, пока я довольна. Хотя на нее не очень большие, не очень хорошие отзывы. Но ссылку на нее я все-таки оставлю. Я вязала две, поэтому. Думаю, вам тоже нужно как бы знать из чего э, сделана вот эта вот моя пробная. Вот. Это пух белки или что. Ну, в общем, синтетика, если честно говоря. Ну, как и почти все в Китае. Что уж будем говорить. Ну, единственное, у меня вот этого квадратика нет. Не нашла я квадратную этикетку нашить. Но это, я думаю, вы уже доделаете. В общем, вяжем самую, самую популярную шапку в этом году, вот, я ее вижу как самую популярную, потому что разнесли ее уже по всем группам и по всем каналам, вот, вот такая вот шапка, ну, в принципе, все, начинаем, здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем шапку очень популярна в интернете шапка и я уже одну связала кстати в конце вам покажу вот ну просто про как бы прочувствовать это все дело значит вязать я буду из бюджетной пряжи вы можете заменить у меня это ализе суперлана тиг здесь у нас 25 процентов шерсть и 75 акрил. Девчонки, снимаю в походных условиях на полу пол, у подруги. Я в Украине, поэтому вот так вот пока, пока я не устроилась. Поэтому сейчас зато я, смотрите, какой здесь трафарет купила. Вернее, доску купила, на которой я вам буду писать теперь. И что очень удобно. Здесь пишется маркером и стирается. Удобно мне, удобно и видно вам. Ну, еще мне нужно какой-то, как бы, столик, я так думаю. Значит, вяжу я этой пряжей, у которой, значит, метраж... Цвет, кстати, у меня 599. Если э, будете, будь, будет интересен цвет. Кто в Украине, пожалуйста, к Леночке, пожалуйста, обращайтесь. Под видео ссылка на Инстаграм и на телефон на Лену. Значит, в 100 граммах 570 метров. Я вязать буду в 4 сложения. Это значит, что если у вас другая пряжа, ориентируйтесь, пожалуйста, на 140 метров в 100 граммах. На метраж. Ну, то есть, если... 5, 570 метров я разделила на 4, получилось 142, но я округлила 140 примерно, плюс-минус там 10, да, это чтобы попасть именно в мою плотность, в эти петли, потому что тут четкое количество петель, и мне нужно было попасть именно в ту шапку, которая нам представлена в интернете, поэтому вот такие вот точные как бы цифры. Спицы я вяжу 4 миллиметра, вот такие вот круговые вот. Ну, и пряжа, я уже сказала, в 4 сложения нити. Я думаю, понятно. Так, на... оставляю нить для набора. И набираю, девчонки, совершенно обычным способом. Смотрите. 82 петли. 2, три, 4, Итак, я набрала 82 петли, и сейчас я вот здесь вот делаю узел и соединяю так, значит, хорошо выравниваю, соединяю в круг вязания, вот. и первую вот эту петлю я одеваю на последнюю таким вот образом для соединения этого круга вот. и теперь начинаю вязать одна лицевая видите я соединила чтобы здесь не растягивалась Одна лицевая две изнаночные можете повесить маркер 1 лицевая 2 изнаночные и так целый круг 1 лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные И в конце вот у меня 2 изнаночные и следующий ряд со следующего второй ряд всего в узоре два ряда второй ряд лицевую мы вяжем на ряд ниже вот. то есть эта петля у нас будет полупатентной вот таким вот образом лицевая 2 изнаночные обычные лицевая на ряд ниже и две изнаночные обычные. Еще раз. Лицевая не в петлю, а в ряд ниже. И так весь ряд. Ось. Найдите, чуть делаем. Лицевая. Второй ряд закончила и теперь начинаем повторяем с первого ряда сейчас мы просто вяжем лицевая 2 изнаночные В третьем ряду мы тоже вяжем на ряд ниже нижний ряд так и так в работе у нас 81 петля набрали 82 в работе 81 потому что с одной мы соединили тем самым петля у нас ушла значит сейчас у нас 81 петля продолжаем вязать эти два ряда Итак, провязала я этим узором 34 ряда кстати про пряжу забыла сказать что два матка пряжи 34 ряда я провязала далее я перехожу на второй узор в котором у нас будет 80 петель то есть сейчас мы одну петлю и уберем так таким образом смотрите, 34 ряда у меня провязано давайте я измерю сколько это в сантиметрах 10 12 половиной 13 сантиметров вот теперь смотрите у нас вязание шло вот так вот теперь я поворачиваюсь выворачиваю и буду вязать наоборот здесь я вот эту петлю снимаю, Просто как, как бы как поворотный ряд. Как бы как поворотный ряд. Но это не поворотный ряд. И вяжу лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Вот это и есть раппорт. И таким образом мы повторяем весь ряд. Кроме той снятой петли, она у нас потом уйдет. Лицевая, изнаночная, лицевая, две изнаночные. Следующий рапорт. Лицевая, изнаночная, лицевая, две изнаночные. И так до конца ряда. И в конце ряда у нас, смотрите, получается конец раппорта. Одна изнаночная и 2 изнаночная мы провязываем 2 вместе изнаночная. Здесь видно вот эта петля, которую мы сняли. Но вы можете отделить маркером, если вам, чтобы вам было понятнее. То есть мы сократили одну петлю, провязали две петли вместе изнаночные и теперь у нас только идут вот эти вот рапорты: лицевая изнаночная лицевая две изнаночные таким образом мы продолжаем узор у нас всего из одного ряда мы продолжаем вязать нашу шапку вверх этим узором Хочу сейчас вам измерить для ориентации вот это основная часть 21 сантиметр здесь и отворот у меня 13 сантиметров так, провязала 46 рядов. рядов. И далее я буду делать макушку. Каким образом? Для этого мне нужны 4 маркера. Деляю все количество петель на 4 части. Значит, одна у нас будет. Вот смотрите. 2, 4, 6. Ой, раз 2 3 9 10 13 петель вот 2 полосы лицевые ой вернее 3 лицевые вот эти дорожки 2 изнаночные или сейчас будем просто сразу вязать вот я отделила 13 и далее вяжу далее мне нужно отделить 5 вот этих полос я уже сразу делаю сокращение и вот они, то есть сразу вот эти две изнаночные я провязываю вместе изнаночная. Я вот так вот поворачиваю, так удобнее провязывать, и вяжу. Значит, здесь две петли: три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так, раз, два, три, четыре, еще пятую. 25 26 27 вот эти провязываю 2 изнаночные вот, 27 петель но на самом деле здесь уже 25 петель потому что я провязала 25 а и 2 вместе и 2 вместе до да? далее цепей маркер провязываем 13 петель то есть вот эти 13 петель по центру они у нас будут неизменно. Сейчас я еще нарисую схему. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И одеваем маркер последний, четвертый. А здесь у меня 27 петель, ой, которые... Я вижу опять же, делаю сокращение. Здесь две вместе изнаночной. Сокращение всегда провязываю изнаночной петлей. Даже если в следующий раз здесь будет лицевая, все равно я их провязываю изнаночной петлей. Раз, два. То есть я считаю как две петли. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, пять, шесть, двадцать, Но мы их провязываем вместе. Что это? Значит, сейчас я вам рисую схему. Значит. У меня здесь вот вся шапка есть две центральные как бы полосы которые у нас идут по шапке они у нас из 13 петель здесь у нас 27 петель и здесь у нас 27 петель это наши боковушки вот эти две части у нас на макушке должны встретиться а вот по бокам от этих здесь у нас будет стык по бокам мы делаем, провязываем вот эти две петли вместе. При том мы эти провязки делаем в каждом ряду. Обычно у нас же как сокращение через ряд, да, как бы счетный ряд, изнаночный ряд. А здесь, именно в этой модели, у нас эти сокращения будут в каждом ряду. То есть, для простоты как бы вязания, чтобы упростить эту задачу, я вязала как первую шапку. Я Тут видно просто вот эти 13 петель. Они есть 13 петель. Они все время вяжутся ровно. И перед ними и после них я делаю просто сокращение. Вот и все. То есть не считая никаких петель. Вот эти 13 у нас между маркером. Их видно, потому что здесь никаких сокращений. И видно, что их нужно провязывать ровно. Вот так вот и продолжаем. Все время эти вяжем ровно, по краям от них, то есть здесь у нас после маркера, вот, все время изнаночные, две петли вместе и изнаночные. И вяжем боковую часть, которая у нас сокращается. Эти петли я не считаю, просто провязываю. Вот и в конце смотрите, перед маркером я тоже делаю сокращение, все а это у меня опять средняя часть из 13 петель, которую я вяжу без изменений, вот так вот и продолжаем, пока вот эти боковые части у нас не сомкнутся. Вот здесь они будут сокращаться, вот так вот и сомкнутся, как бы по центру. Да? а эти останутся неизменными, они у нас просто вяжутся ровно. Итак, вот смотрите наши клинышки в конце у нас будет оставаться по три петли э -э и мы их провязываем как бы три петли вместе давайте еще раз покажу этот клин который я вам показывала вот он как вы выглядит это по бокам наши боковые части вот эти центральные части у нас идут без изменений и боковушки у нас сходятся вот кстати сейчас я перейду на спицы носочные потому что мне очень неудобно так и здесь вот смотрите эти три петли я провязываю вместе изнаночной и далее 13 петель вот этих вот ну, центральной полосы у меня короткая леска и не гнущаяся если у вас гнущаяся леска то вам переходить не нужно вот ну, на носочные спицы вам нормально будет и на этих. Так. Вот она здесь, я в предыдущем ряду уже провязала. Вот три вместе. И я перехожу еще на одну спицу. Беру. Здесь что я делаю уже в этом ряду? Мне нужно... А здесь у меня... 2 2 вместе и я их тоже провязываю изнаночной потому что это начало и конец ряда и поэтому здесь у нас получается 2 а здесь 3 так я их провязываю тоже вместе изнаночной и 13 петель центральной полоски. Смотрите, как неудобно здесь вот так вот. Так. Теперь, что у меня на спицах, да? У меня 13 петель полосы и одна вот эта вот, из которая из бокового клина. Здесь тоже же самое. Одна из бокового клина и 13 петель полосы. Что здесь я делаю? Это уже последний круг у нас. Нам нужно сокра... убрать вот эту вот петлю. Для этого я лицевую перемещаю с этой изнаночной поверх, поверх поверх ставлю и провязываю все вот эти вот 13 петель то есть я убрала изнаночную а центральные 13 петель у меня остались я их провязываю Вот они мне есть. Теперь здесь я делаю то же самое. И вот таким вот образом у нас заканчивается эта шапка. Что здесь? Здесь так провязываю две вместе. Я, кстати, на первой шапке пробовала эту макушку. Тут же резинка, понимаете, если была бы лицевая гладь, можно было бы петля в петлю и все красиво. А тут, если честно, я вам признаюсь, я не умею. Я искала-искала в интернете, вот как эту макушку закрыть. Ну, ничего лучшего, чем либо по изнанке крючком просто, либо вот сейчас я вам покажу, я иглой как бы, я попробовала и крючком, и иглой, но иглой ну, не умею я, честно скажу. Беру иглу и пытаюсь, <пит> пытаюсь сшить. Значит, что я делаю? Вот эту вот лицевую петлю первую я продеваю в нее нить снизу вверх. Вот таким вот образом, чтобы игла у меня была вверху. Ну, то есть выходила вверх. Эту лицевую петлю с этой спицы я продеваю сверху вниз. Вот таким вот образом. Ну и снимаю. Так, возвращаюсь сюда же. Продеваю теперь эту сверху вниз. А здесь у меня пошла изнаночная я ее вот так вот просто подцепляю изнаночную я буду вот так вот соединять одной одним стежком одну вторую и снимаю их обе вот. подтягиваю теперь снова идет лицевая значит первый раз снизу вверх вторую сверху вниз так теперь сверху вниз а эту снизу вверх и снимаю хобби то есть лицевую петлю мы два раза продеваем а вот изнаночную я вот так вот беру и просто одним стежком Ой, ой. Так. И вторая изнаночная. Далее у меня снова две лицевые. Я понимаю, что это, возможно, неправильно. Ну, вот я как как умею. Эту снизу вверх. С этой спицы сверху вниз возвращаюсь сюда подтягиваю и возвращаюсь сюда сверху вниз и снимаем. то есть лицевая петля у меня снова два раза вот изнаночная раз два и подтягиваем Так. снизу эту сверху вниз и сразу же снизу сверху ой нет это ж не все правильно все правильно девчонки же у нас по низу прошло, а здесь сверху. Сейчас я их сниму, подтяну. Все равно я что-то неправильно, девчонки, делаю. И изнаночная. изнаночная так снизу сверху снизу сверху вот так вот на этом и порешим вот, вот таким вот образом здесь две изнаночные И последняя, лицевая. Так, вот и все. Я увожу на изнанку. Вот, смотрите, сейчас я там закреплю. Еще. Еще. Вот такая вот у нас макушка, и еще придать ей форму утюжком. То есть здесь саму макушку, всю шапку я не буду пропаривать. Вот именно макушечку я пропарю и придам немножко форму, чтобы она у нас была более похожа на, как бы, на ту из интернета. Так, здесь я закреплю петельку. Если вот это вот чудо непонятно для вас то вы можете вывернуть наизнанку и здесь вот здесь спицы вот здесь спицей, с петлями здесь и здесь и закрыть крючком со спиц вот то есть сшить и закрыть одновременно так здесь я отрежу ой, ой, ой. И еще мне нужно здесь вот затянуть вот эту вот нить набора. И в принципе, девчонки, все. Здесь я оказалась без, без, без головы манекена. И вообще, мне очень неудобно снимать, девчонки. На изнанку я увожу. Вот поэтому. Вот так вот у меня пока это получается. Но ничего не сделаешь. Так, вот она еще я вам ой, покажу на себе. Конечно же, сфотографирую. Вот. отворот. Ну, а еще какую-то лямбочку пришить, если у вас есть. Вот. Ну и все, девчонки. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!